Упражнений серии сродиться с кушеткой когда вы стой работаете, вы должны очень четко балансировать своим центром тяжести, очень четко чувствовать кушетку, ну и понятно клиента, который на кушетке лежит никогда не работаете следующим образом, никогда не работаете так, что вы кушетки бы не прикасались, да, то есть вот допустим лежит клиент, да, вот вы стоите, вот вы руками прикасаетесь к клиенту, да? вот так работать категорически нельзя, то есть посмотрите на позу то есть поза будет напряжение вызывать, эти напряжения будут перетекать в клиента. Ни черта чувствовать руками не будете, клиенту будет неприятно. Вы всегда, вы всегда должны а, иметь с кушеткой контакт. Ну, на прямых ногах также стоять нежелательно. Немножко ноги а, надо немножечко присогнуть, немножко как бы укорениться надо, да, чуть-чуть укорениться. Таз немножко развернуть назад и немножко как, как бы укорениться надо, да. Более такое стойкое положение принять, поэтому, ну, всякие там узкие юбочки, это, ну, вот надо, чтобы штаны какие-то были, которые тянулись, да, как спортивки какие-то, да, получается, что вы будете касаться края кушетки верхней части своих бедер, да, вот, как бы, как бы попытайтесь, как бы опереться на кушетку, то есть немножко попытайтесь ее сдвинуть, сдвинуть, попытайтесь ее сдвинуть, да. Если будет клиент лежать на кушетке, вы понятно, что ну, не сможете ее сдвинуть. Но вы должны опереться таким образом, как бы вывеситься на кушетку. Вывеситься на кушетку. Вот таким вот образом. Вот. И тогда вы можете уже развивать э, лечебные усилия относительно клиента. Сроднились с кушеткой называется. Причем э, это одна из базовых позиций. Вы можете это делать одной ногой, смотрите, одной ногой. Одним бедром можете опираться на кушетку. А когда вы будете лечебную технику делать, вы будете разворачивать свое тело, но будете разворачивать, вот допустим, я смотрите, вот я стою, да, вот я какую-то технику делаю, да, и мне необходимо технику продолжать в одном направлении и в другом. Да. То есть я это буду не руками делать, да, то есть я, к примеру, взял а, барьер, этот барьер будет у меня как-то смещаться, да, то есть я это не руками буду делать, а я это буду делать, смотрите, я это буду делать задней ногой, то есть передняя нога опорная у меня будет упираться в кушетку, а задняя нога опорная, она у, меня будет, она у меня будет перемещаться, перемещаться, соответственно, я буду разворачиваться. То есть я разворот не руками делаю, а всем телом, всем тазом делаю упор. Кроме этого, иногда мне приходится приподниматься на носочки и опускаться. Да, допустим, я хочу продавить крестец, к примеру, да, взять барьер креста, то есть я это буду не руками делать, да, а я сроднюсь с кушеткой, приподниму, Вы смотрите, да, приподнялся. Первое, что укоренился, сделал упорок кушетку, да, приподнялся на носочки и уже всем э, своим тазом навесился на крестец клиента. Еще раз покажу сейчас. Учебное пособие, продолжим. Итак, лежит клиент, ну понятно, что я... Э, Движение, смысл показываю, да, понятно? Если бы это был реальный клиент, он бы лежал следующим образом, да, я бы стоял сбоку от кушетки и э, сроднился бы с кушеткой вот с этого края. Ну, надо, чтобы видели, да, все эти позиции. Допустим, вот лежит клиент, головной конец, ножной конец, да, я, первое мое движение, раз, немножечко укоренился, сделал упора кушетку, сделал упорок кушетку, левая рука накладывается на крестец, смотрите, Правая рука сверху, да, если клиент выше, соответственно, я буду меньше приседать, если клиент ниже, кушетка ниже, мне необходимо ниже присесть, так чтобы это не было на лаконе, ни в коем случае, то есть вот этого не должно быть. Если вы хотите немножко занизиться, поставьте ноги немножко шире, ноги циркулем поставьте немножко и сядьте немножко ниже, вот. Да, да, затем, когда я взял э, захват, положил руки на крестец, мне необходимо нагрузить крестец лечебным движением, чтобы получить барьер. Как я делаю это? Смотрите, я немножко могу э, приподняться на носочки, могу немножко приподняться на носочки, приподнялся на носочки, немножко присел, и вот потом уже опускаюсь на пятки, то есть я как бы всем телом опускаюсь на крестец. Еще раз, внимание, смирите, раз, приподнялся и как бы всем телом опускаюсь на крестец. При этом вот этот, вот этот подход, когда я навешиваюсь всем тазом на крестец и всем телом, да, он позволяет очень четко чувствовать напряжение. И самое главное, мои руки при этом совершенно пустые, расслабленные. Если бы я это делал руками, клиенту было бы больно, неприятно. У меня бы возникали напряжения в руках, если я это делаю таким образом. Если я это делаю вот таким вот образом, видите, я опускаюсь носочков на пятки, да, руки при этом совершенно пустые. То есть вам необходимо отработать вот эти простые вещи. Первое, сроднились с кушеткой, попытались, возьмите мячик, мячик возьмите, ну, обычный мячик возьмите, ну, я вместо мячика возьму череп, да. То есть попытайтесь взять мячик, мячик, возьмите мячик и попытайтесь на этом мячике почувствовать некую упругость, когда вы... Делаете вот это движение. На носочки приподнялись, на мячик опёрлись и опустились. И опустились на мячик. Вы пытаетесь вот это движение почувствовать. еще раз, смотрите. Раз, на мячик уперлись, поднялись. Уперлись на мячик, поднялись. Отработайте вот это движение. Также неплохо угу. отработать чувство кушетки. Смотрите, что делаю. То есть я подошел к кушетке и как бы вот хожу вокруг кушетки и постоянно... Прикасаясь к ней, то есть я не теряю контакты. видите, я перемещаюсь перемещаюсь вокруг кушетки, но контакта не теряю, то есть я как бы обтекаю угол, смотрите, кушетка не должна смещаться при этом, да, не должна кушетка смещаться, то есть вы должны вот таким образом обойти, обойти всю кушетку, не теряя с ней контакта. Да, то есть я присел, видите, присел и вокруг кушетки ползаю. И контакт как бы обтираю ее штанами. Да? То есть вот таким вот образом вокруг кушетки выходите, ходите. Также потренируйтесь, сидеть на углу кушетки. Иногда очень полезно сидеть на самом углу кушетки. Да? То есть попытайтесь идете, идете раз. На угол сели кушетки, посидели на углу, да. Ну, не полностью, да, но упору на ноги сохранить. То есть, вот такие вещи надо с кушеткой проделать вам будет так называемые тренировочные упражнения, как надо сродниться с кушеткой, как ее будете чувствовать вы. То есть, как только вот вы освоите, не, не надо бояться вот нагрузиться, взять точку опоры и нагрузиться на кушетку, как вот только вы научитесь это делать, вы сразу будете более уверенно манипулировать клиентом. то есть ваши руки сразу расслабятся. И вы сможете любой захват сделать и развивать любое усилие на тканях клиента, при этом ваши руки будут совершенно пустые. То есть вот так будет выглядеть ваше э, лечебное движение.